Всем привет, в эфире новый выпуск Заметок о Черкесии. И сегодня мы поговорим о иной стороне, скажем так, кабардинской знати. После выпуска о Тимрюке появилась необходимость отразить, в общем-то, и другие подходы к управлению Кабардой со стороны других кабардинских родов. И я решил поэтому остановиться на братьях Атажукиных, то есть из Бея Атажукини и... Адиль а от а ну почему, во-первых, потому что про них в принципе больше всего материалов из э, князей Кабарды имеется в наличии в свободном доступе, а во-вторых, э, скажем так, здесь вот эти два брата, их э, разность понимания судьбы Кабарды, разность их подходов к политике в Кабарде, она как бы, ну, по моему мнению, отражает наиболее э, хорошо вот саму психологию поведения кабардинских князей не таких как Тимрюк, который непосредственно сразу перешел под русское подданство и очень так глубоко и надолго всем родом ушел в Россию, что в российскую историю, а именно кабардинцев то как они воспринимали независимость своей страны, то какие методы они видели для, скажем так, достижения независимости Кабарды для удержания этой независимости, и то, как они, в общем-то, не гнушались э, применять внешнюю военную силу для получения так называемой этой независимости Кабарды, которая во многом определялась э, исключительно интересами конкретного князя или конкретного рода, а не народа в целом, ну, как, как правило. Итак, перейдем к братьям. Значит, э, Начнем с э, старшего брата, значит, Измайлбей от Ажукин. Существуют различные мнения о времени рождения, годе рождения Измаила, но более достоверной датой следует считать 1750 год, скорее всего. Измаилбей, как, в общем-то, они были сыновьями князя Темрюка Атажукина, который, в свою очередь, был сыном, то есть дедушкой был, князь Валика Барды, Бамат, он же Магомед Кургакин Атажукин, из баксанской из княжеской партии. Дело в том, что Измаил Бей, будучи еще подростком, как он сам описывал, повинуясь воле родителя, отправился в Петербург. Ну, скажем, был отправлен, где его определили в военное учебное заведение России. Тут, ну, в общем-то, где он и получилось довольно хорошее, даже очень хорошее по тем временам образование, особенно среди, в общем-то, кавказских именно представителей княжеских родов и как бы стал таким довольно образованным человеком, которого вообще в принципе знали в то время в России и на Кавказе. Тут стоит подчеркнуть, что его дед, вот этот Магомед Кургакин, он был весьма авторитетным верховным князем в Большой Кабарде. Вся его жизнь, в общем-то, и проходила в борьбе за вот это звание высшего князя, то есть это постоянные были такие межродовые у них там разборки, то есть они постоянно друг друга пытались ну, как бы сместить силой, постоянно приглашали для этого то российские войска, русские отряды, то есть если не получалось, то тот же Магомед Кургакин часто обращался к своим родственникам, у него были родственные связи с калмыками, с калмыцкими ханами, даже когда калмыцкие ханы свои династические разборки проводя, приходили к, в общем к кабардинцам, к роду Кургакина <coughs> за помощью, хотя они не помогли, не ввязались в кабардинство. Да. Когда Россия не могла помочь, он готов был уйти в Крымское ханство, значит, под его подданство, и Россия, в общем-то, выступала, отговаривала его от этого шага. Вся жизнь такая сплошная бесконечная борьба вот этих княжеских родов, которые при этом то выступали как союзники друг с другом, то они то своих же предавали, опять же, тоже как бы... Меняли, в общем, партии друг против друга постоянно. Вся суть его политики сводилась к умелому такому лавированию между э, э, интересами различных групп в регионе, то есть Османов и России, но при этом всегда с мыслью о том, что как бы, добиться своих личных интересов, ну и как бы до кучи еще и независимости кабарды. При этом стоит отметить, что э, владение их дяди Измаила э, Мисоста Бамакова и отца Тималюка. Были тогда в районе Пятигорья, до прихода России на эти земли. И, собственно, эти земли и ресурсы были отобраны у кобординских князей в прямое распоряжение Российской империи в 1760 по 70-е годы. Как бы их передали нового собственников, там, там казачество появилось, казачье поселение. И сопротивление их было подавлено по жестоким, в жестоком бою русскими войсками на реке Малки в 1779 году. Сыновья реками Месоста, в том числе Измаил, собственно, о котором мы и говорим, и его двоюродный брат Раслан Бек, именно тогда и поступили на русскую службу. До того известно, что в 1760-70-х годах, когда их из этих земель изгнали, он еще маленьким был значит, в эмиграции со своими родственниками-старшими в Закубании, возможно, и в Крыму, и в Турции, даже, возможно, в Хадж ходил, где, считается, он и научился очень хорошо арабскому и турецкому языкам. Начиная с 80-х годов, Измаил Бей занимал активное участие в военно-политических событиях в России и в Кабарде. Значит, он участвовал в русско-турецкой войне 1987 -го, 91 -го годов. В 1988 году значит, служил при дворе князя Потемкина. А в конце того же года даже участвовал в штурме турецкой крепости Очаков, там же, где отметились казаки-основатели карсонара. За боевые заслуги он был произведен в определенной чины в итоге, как, премьер, -майор, премьер майором стал. Тестовали его Потемкин тестовал очень хорошо перед Екатериной второй, которая представила его перед богатыми наградами за службу в военную именно. В 1990 году участвовал в взятии крепости Измаил, значит, он обратил на себя даже внимание генерала Суворова который особо отметил его за храбрость и усердие. Через год он уже участвовал в Нипсеса в переговорах Яского мира с Турцией, по которым юридически Кабарда была закреплена за владениями Российской империи. И вот после всех этих событий в 1994 году значит, Измайл Бея направляет в Кабарду обратно на родину с особым поручением по управлению горскими народами. Так как бы в Кабарде в это время происходили определенного рода события. Дело в том, что с 90-х годов еще на ее территории была введена российская административно-судебная система управления. В 1793 году по предложению главнокомандующего вот этой линии Кавказской Гудевича в Кабарде учредили так называемые родовые суды и расправы под руководством моздокского коменданта. Действовали они на основе обычного права, разбирали вот всякие тяжкие и мелкие преступления. Но дело в том, что все уголовные дела, в принципе, они рассматривались по законам Российской империи, в Моздоке. И сама апелляционная инстанция этих как бы, судов, она находилась вообще в Астрахани, астраханским губернатором, -губернатором разбиралась. По вот разрешению этих судов созывались народные собрания ХСЭ. И вот дело в том, что вот такая вот прямая, грубо говоря, прямое управление от Российской империи в Кабарде вызвало очень серьезное сопротивление и среди князей, и среди апричного народа Кабардинского. Поэтому в 1994 году в Кабарде, вот в итоге, когда приехал туда Замаил, вспыхнуло восстание под руководством князей, которое было очень жестоко подавлено российскими властями. И дело в том, что одним из крупнейших лидеров этого восстания был как раз младший брат Измаила, Адиль-Герай, который вот это все организовал. И после поражения восстания Измаил Бея, брат Адиль-Герая и еще одного верховного князя Кабарды, полковника российских войск, также Атожакова Хамурзина, их всех выслали в город Екатерин-Инослав, ссылку. Значит, Китайнаслав это современный Днепропетровск, хотя, по он уже Днепр называется. При этом из всех трех сосланных туда в ссылку князей, именно Измаил Бей, он больше всех оставался в Китайнаславле, об этом существуют записки Новороссийского генерал-губернатора, о том, что он вел себя в этой ссылке прилежно и как бы полностью себя оправдал. В 1797 году он подал первое опрошение императора Павлу I о том, чтобы его, скажем так, разрешить ему покинуть этот... И Кариныславы эту ссылку, но получил такой вежливый отказ, тогда власти боялись его возврата, считали, что в общем -то, он как такой человек очень грамотный, умный, может сильно повлиять на это движение не в пользу России. А движение это про сопротивление продолжало развиваться в Кабарде и приняло уже такие религиозные даже, формы. Однако значит, пришлось ему там просидеть в ссылке еще до 1801 года, когда был заговора свергнут император Павла I и, и новому уже оператору Александру I, отражительному нафиг обратился с просьбой освободить его и отправить в где он мог применить свои там, силы, используя для народа. Ему эту просьбу удовлетворили, но сказали, что в первую очередь он должен явиться в Петербург для так, переговоров. В Петербурге его произвели в полковнике, поручили командование значит, формирующимся кабардинским так называемым эскадроном тогда, ну как бы об этом подробности ниже, самое главное, что в начале 1804 года он выступил в Петербурге с так называемыми записками в Министерство внутренних дел России, значит, в записках он значит, ну, попытался объяснить, каким образом стоило бы управлять правильно Кабардой для того, чтобы там не было каких-либо восстаний. Схема там выглядела примерно так, что некое доверенное лицо, уполномоченное, властью верховной в лице самого себя, наследника самого как бы, знатного и рода, как он описал это все в Кабарде. И его ему довели, должны были доверие вступить в диалог с кабардинской и прочей знатью, значит не только в самой Кабарде, но вообще во всех, во всех адыгских землях полностью, вот, и в Закубании, от Азова до Каспия, условно говоря. И по его теории как бы он должен был предложить такой гармоничное управление, как, как бы что-то вроде единого адыгского государства, где он будет самым главным в его родом тоже. А, и, по идее, западные Адыги, именно закубанские должны были автоматически как-то присоединиться к нему. А, и все это как бы строилось на общности происхождения от Поводом к объединению он говорил то, что это поможет избавиться от вот этой вот междоусобицы межкняжеской, постоянной, которая мешает Кабарде устояться как единому большому государству и, соответственно, освободиться от давления черноморских казаков. По сути дела, он представлял управление страной по тем же самым феодальным принципам, по адатам, но только ну, в более, так скажем так, справедливом ключе, справедливость для народа. При этом нормы ислама он вообще никаким образом здесь не трогает и не включает их в эту. Записку. В общем и целом, как бы записка именно сходилась к тому, что да, объединить вот эту страну все при покровительстве в Российской империи. Ä, ну, наверное, наверное, по принципу, как вот Крымское ханство существовало под вассалитетом Османской империи. Вот всю эту записку он значит передал. Ä, в Министерство внутренних дел. Из Министерства внутренних дел эту записку, в свою очередь, передали на Кавказ к более знающему специалисту, тогда главнокомандующему Кавказа Цециану для рассмотрения. Рекомендовали его Цецианову на службу взять в Кавказский корпус. Но в своем ответе Цицианов резко возразил. По поводу. Там еще дело в том, что вопрос стоял о том, что нужно ликвидировать кавказскую линию, поскольку она мешает нормальному сообщению, торговому и. Просто бытовому у этих хавкассов и только вот только ухудшает это положение дел. Ненужное давление делать. Цанов, естественно, резко выразился за то, что ни в коем случае такого делать нельзя. И вообще, по поводу его фигуры высказался, что ему ему тут нафиг не нужен. Но дело в том, что еще Потемкин, уже тогда, умерший тогда Потемкин, в свое время предложал, предлагал идею вот этого самого Кабардинского так называемого кавалерийского корпуса называемого Кабардинского эскадрона, и Цицанов эту идею поддерживал, и он предложил так, что вот, все это неинтересно ему, а в качестве главы вот этого корпуса он его согласен взять на Кавказ. Ну, как бы Петербург дал добро на этот ответ, но дело в том, что у Кабардинского эскадрона его создание сильно затянулось, и не дожидаясь вот этого ответа, из Мелбея выехал на Кавказ, значит, приехал в город Георгиевск на, на Минводах, Тогда это был административный центр этой области, Кавказ, Кавказской губернии. И, значит, там поселился и энергично стал оттуда заниматься социально-политической социально деятельностью в своей стране. При этом известно, что своего сына он отдал, отдал на воспитание своему Вузденю, не в Россию, а свои медали он старался вот прятать, когда проезжал по кабарде, чтобы не видели свои соотечественники. В последующие годы деятельность его была довольно трудно напряженной. он был таким ярким сторонником просвещения кабардинского народа, пытался разрешить разногласия, постоянно возникавшие с российскими властями мирным путем, но как бы успеха особого в этом случае не имел. Вся его деятельность, поскольку, несмотря на то, что вроде как она пророссийская была, но по сути в глубине своей настаивала на, том, на независимости Кабарды пока имея ее самостоятельность как отдельного государства, то, естественно, его не взлюбили все местные чиновники. Постоянная его деятельность вызывала противодействие со стороны их властей. А с другой стороны, кабардинской которые это тоже идеи его были чуждые, неинтересны вообще противоречили их интересам. Со стороны царских властей он постоянно выступал против, саботировал вот все попытки, требований обеспечить покорность отдельных каких-то сообществ, аулов верность царским властям, он осуждал вот эти жестокие карательные экспедиции, проводимые значит, корп... Кавказским... генералами Кавказского корпуса, писал царю жалобы и в свою очередь на него писали жалобы. Несколько раз даже его садили в тюрьму. Не влюбили его в общем, такие фигуры, как, допустим, пристав Дельпоца, который писал о нем в негативном ключе постоянно, Цицианов, самый главнокомандующий, значит, Булгаков, который командовал войсками на Кавказской линии. Гражданский даже губернатор Картвелин также. Чем вот дальше, все больше Атужукин выступал за скажем так, за сторону объединения Кабарды с Россией, но не военным путем, а мирным путем, путем восстановления торговли и вассалитета. Он же выступал за уменьшение прав княжеской власти в Кабарде в пользу народа чем вызывала, в общем-то, ненависть со стороны феодалов. И особенно вызывала ненависть со стороны, допустим, того же Тицианова, то, что он выступал как раз за отмену вот тех самых судов, из-за которых их ссылали когда-то, из-за которых восстание было, о том, что необходимо перейти на управление датами и, на, собственно говоря, на земле, на самой этой. И особенно то, что он требовал не только вот убрать эту линию, а вернуть вот эти земли, которые были отобраны у кабардинцев при постройке линий. То есть, в частности, здесь он преследовал личные интересы в том, что пытался таким образом добиться возврата земель своих родовых в районе Пятигорья. Это особенно, особенно возмутило царскую администрацию, считалось это в высшей степени дерзостью такие просьбы. А Цицианов писал, что вот он сам по себе, ему неприличествует, как русскому офицеру такие вещи говорить, тем более, что он должен понимать, что все возмущения в Кабарде происходят только от того, что туда приходят разного рода такие представители, как бы шпионы, агенты от Турции и Персии, которые рассказывают, вот обещают помощь, всячески на религиозном фоне возбуждают население к сопротивление и его нападению на русские войска, и только вот эти провокаторы, они являются, в общем-то, единственной причиной восстания в Кабарде, а не то, что он там пишет какие-то условия для обустройства реформ в Кабарде, а тоже Кинг как бы игнорирует эти вот угрозы, при этом он не, то, не только пишет все это, он еще и выступает среди обычного простого народа в разных аулах. В мае 1805 1806 году в Баксане и он выступал со всеми этими речами. Там же он и людям объясняет что как раз свою позицию по поводу Турции и Персии объясняю, объясняет, что именно только Россия может, как близко находящаяся держава, просвещенная, сильная, помочь им обустроить свою страну, а не какая-то далекая Персия, которая разрывается между собицами или Турция, которая вообще не и ей интерес лишь в междусобной войне только существует. В общем, вся деятельность такая из Малбей, она проходила в течение почти десятилетия следующего. Значит, однако его эта иллюзия о таком, о возможностях мирного присоединения Кабарды к России, они, к сожалению, столкнулись с жестокой э, карательной политикой России на Кавказе и, в общем-то, непониманием со стороны властей этих всех предложений. И считается, что, возможно, именно она привела вот эту позицию его к трагедии, э, случившейся в конце в 1811 года, либо по другим источникам, в начале 2012 года, когда был Измаил Бед когда Измаил Бей был убит при таинственных обстоятельствах, при этом на самом деле никто толком по настоящее время не знает причин, следствий, и кто был убийцей. На самом деле слишком уж много врагов у него было. Тем не менее, позже, после его смерти, его фигура явилась историческим прототипом для поэмы Лермонтова. Так она и называется Измаил Бей. Собственно, согласно легенде, которую использовал поэт, он был убит своим двоюродным братом Расламбеком. Дело в том, что сам Расламбек Месостав Фуджукин, он также был офицером русской армии, служил также при Потенкине в свое время, значит, дослужился до определенных чинов хороших, но. Значит, после смерти Потемкина он вернулся в Кабарду и примкнул к антирусской партии, то есть именно повстанцам, где играл такую значительную роль в движении сопротивления. Причем мы знаем, что, что я там скажу, что он метался тоже. Он сначала был во главе, ну, в составе русских войск, а потом по мере разрастания восстания переметался к повстанцам. Считалось, что по легенде якобы он совершил убийство из-за из соперничества с Измайлбеем, что якобы вот Измайл Бей был более популярен в народе и это, ну, в общем, повстанцам было не на руку. Я любил знать теми. Тем не менее современники описывали его как Измайлбея, как очень такого образованного, статного человека, крайне удивительно для вот, Кавказа то, что он имел только языков и был таким офицером, в общем, настоящим российским офицером. В общем, и то, что он никогда не предавал своих вот вот, ну, идеалов. То есть, если он э, старался, в общем, действовать всегда в том ключе, в котором он изначально шел в этих записках, и отстаивать свою точку зрения, несмотря на то, что она вызывала серьезное сопротивление. Перейдем к теме, собственно, младшего брата, э, значит, Адиль Герей. Атажукин э, имел также чин российского премьер-майора, полученный за заслуги в последней русско-турецкой войне. В 1694 году он вместе с старшим братом вернулся в Кабарду. Тут как бы материалов у нас не очень много по нему, поэтому в общем, по косвенным источникам будем понимать, что примерно происходило. В начале 1695 года его вместе с братом Измаилем Беем и князем Матужакоха Хамурзиным выслали из Кабарды в с формулировкой за оказанную в усердии к службе российской ненадежности. Но со своим братом он не особо дружил. Получается. И в 1798 году, не дожидаясь в освобождения ссылки, он бежал из нее через Крым и Анапу перебрался в Кабарду. Изначально э, поселившегося у Бессинеевцев недалеко от Кабарды, а позже и в самой Кабарде, он снова возглавил, вот было подавлено уже восстание против этих родовых судов и расправ во время вот этого подъема этого восстания, к нему стало присоединяться мус мусульманское духовенство что придало всей этой борьбе тут вот эту религиозную окраску. Причем он не вдушался получать помощь от э, Турции, от Персии, от всех э, представителей в этой борьбе. В итоге, одолгеряя его единомышленникам удалось достичь э, довольно значительных успехов в деле объединения повстанцев. А, значит, э, его активная деятельность способствовала в итоге срыву выборов родовых судов и расправ в Кабарде, 1799 году, которые отменили, в итоге отказались от этого. В целом вот это так называемое шариатское движение, длившееся в течение с 1799 по 1807 год, 8 лет, имел довольно массовый характер. В него включились помимо кабардинцев абазины, бесслинеевцы, чегемские, карачаевцы, а также в целом в среднее и такое мелкое помесячное дворянство этих земель. В отличие от идеи своего старшего брата, восставшие под руководством Адиль Герая выступали за учреждение духовного суда вместо родовых, за всеобщее равенство во имя религии. Духовный суд это именно на основе шариата Мехкеме. А в итоге именно благодаря его деятельности среди мусульман Кабарды распространилась такая, такая религиозная точка зрения, что поскольку Кабарда сдалась русским властям и является по сути такой российской территорией, то это территория неверных, земля неверных, и гибель на ее земле вызовет тот факт что для правоверного мусульмана, что он не попадет в рай, и что если ты не хочешь бороться, то ты обязан уехать в Турцию отсюда. Увеличился поток паломников в Меку. По сути дела, этот сформировался такой лозунг «Свобода или смерть», который, в общем-то, обрубал все возможности для переговоров с российской властью на территории и, в общем-то, обострял обстановку. А, кроме того, очень серьезно повлияла на Кабарду первая такая серьезная чума, пришедшая из Грузии в 1803 году, которая очень значительно истребила население, в общем, ослабила очень силы кабардинцев, даже под, после того генерала писали российские, что вот, сама Кабардинская конница больше не представляет для них какой-то э, особого страха или такого уважения, трепета, ее нет просто, они поумирались. Но тем не менее, после чумы, хотя она и шла вот, с 1804 по 1807 годы, тем не менее, им удалось поднять очень крупное восстание в 1804 году. Э, дело в том, что в апреле этого самого 1884 года, значит, издал Цицианов такую рекламацию к кабардинским владельцам, стремленным немедленно приступить к выборам вот этих судей. То есть он опять стал возвращаться к идее, нужно, что нужно силой вернуть эти суды. В этом письме, как говорят, отражается очень сильно такая раздраженность злобная Цицианова действиями Адиль Герая, который вот сорвался его планы по вот этой реформе судебной в Кабарде, при этом Цицианов, значит, приказывает генералу Глазина по своему главному э, в случае, если они не изберут судей до конца апреля, то, в общем, примерно их наказать жестоко. Кабардицовое общество категорически не желала всего этого, то есть саботировало этого все и, по сути дела, выступило против военными силами. Соответственно, Глазинап этот в мае, выступив со страницы прохладной, прибрался через Малку, э, значит, дошел до реки Баксан, Здесь стал лагерями отправил значит, опять прокламацию кабардинским что чтобы они сдались и приняли условия по э, восстановлению судов. И вот пока он там ожидал ответа, в итоге вместо этого ответа кабардинцы напали на русские войска, но в серьезном таком сражении вынуждены были отступить. Э, отряд, соответственно, Казинапа продвигается в Чигепское ущелье, сжигает там, 12 улов, в том числе принадлежавших Адиль гре его старшим вассалом Кудинетовым. В бою получают серьезное ранение сына Дельгера Ислам и убивают сына Месоста, сына одного из главных его помощников Кунинета. Значит, Глазунап тогда сообщает, что вот в этой акции многие из кабардинских владителей были на стороне России. В частности, тот самый Расламбек Месоста, доверный брат Измаила, и подполковник Кучук Жанхота. Кроме того, в полку в этом участвовал в ну, скажем, в тылу был, находился а, а, Атажакоха Мурзин, тот самый, который а, изначально в тройке с Измаилом и Адель Греем, а, был сослан в 1994 году. А, дело в том, что когда их ссылка закончилась в 1971 году, вот, Измаил Бей поехал в Петербург, а, а этот Атажакоха Мурзин вернулся в Кабарду и поступил на службу в российские войска. Тем не, не менее, тяжелое поражение вот в этих битвах, с, то, что посожигали аулы, не остановило это движение, значит, кабардинцы продолжают в июне вооруженным путем препятствовать русским войскам, нападают, в частности, на их отряды в Осетии. Но со временем меняется вот эта обстановка, значит, все это ухудшается, повстанческое движение только начинает еще больше развиваться. Чтобы наказать кабардинцев за вот эти враждебные действия, генерал Глазинап сильным в сильном отрядом выступает в Кабарду, значит. Но не успевает ничего провести, так как большая часть э, кабардинцев успевает собрать огромное ополчение под руководством Расламбека Мисостова, который в этом году, получается, после всех вот этих вот действий, поджигания улов, переметнулся на сторону повстанцев, российских войск. Значит, собирает большие партии э, вот, и за, и кабардинцев и закубанцев в том числе вторгаются внутрь линии и выводят оттуда закубань всех абазинцев с их выуществом. Окружают они военные посты от Прочного, от прочного окопа точнее, до Константиногорска, то есть от Армавира до Кисловодска. И прекращают таким образом вообще всякое сообщение по линии. А в это же время появилось закупание так называемого хаджертово Кабарда. То есть многие биокабардинцы, спасаясь вот от нападений, многие повстанцы кабардинские спасались от нападений русских войск, предпочитали скрываться в... у черкесов за Кубани, тогда, ну, в основном у, у абадзехов, примерно. И кроме, собственно, беглых кабардинцев, сюда стали собираться еще и представители других народностей, там Беслинеевцы, Базины. да, то есть <coughs> все повстанцы убегали туда, куда российская власть еще не распространялась. Да? И там образовали, так называемых аджретов в кабарду, что называется как беглая кабарда. В общем, в итоге Глазинап, испугавшись такого нападения в тыл, довольствовался тем, что обязал словесно, не припнувшись к восстанию кабардинцев, упразднить родовые суды и распра... воздержаться, точнее, от враждебных действий и как бы согласился упразднить все-таки эти родовые суды и расправы, ну, после чего отступил в Георгиевск обратно. Опять же, ну, в это же время в июне того же года продолжаются нападения, значит, повстанцев. Так, отряд Диктерева, который, значит, покорил дегорцев горных и их пытался на линию перевести, в это время был окружён и разбит. Ну, точнее, не разбит, но серьезно поврежден напавшими повстанцами кабардинскими. А Глазнаб, соответственно, вышел на выручку, наскоро собрал отряд и окружил Аулу наиболее влиятельных князей кабардинцев. Они побоялись то, что их саулы поджигают, как это было совсем недавно, и как бы покорились. По... Обязались исполнить все его требования. Опять Глазанап, на ну, такой он, да, наивный, наверное, какой-то генерал был, так, поверил значит, их обещаниям и сказал, что не будет их трогать. Поверил их обещаниям не восставать и исполнять свои требования. Но в то время, как он почти две недели значит, с ними беседовал там, в окружении, они через своих... там скажем так, подручных, эти кабардинские князья, подняли восстание на другом конце линии на Кубани, среди нагайцев вообще, и Абазин, которые ушли с линии, попытались уйти с линии, и как бы отвлекли от себя огонь Глазинапа. Он вынужден был направить из Георгиевской 6-рот под командованием майора Лихачева, чтобы вернуть вот этих восставших. Тем не менее, вот эта неудача, это окружение кабардинцев не остановило. В это же время, в августе 1804 года, появляется записка со стороны Измельби Аджукина по поводу всех вот этих волнений, возникших в Кабарде, где он описывает, что, в общем-то, все причины для этого были лишь в том, что у людей поднимали землю, которая их родам принадлежала там в течение многих поколений, то, что русская власть грубо вмешивается в дела Кабарды, то, что разобщает их эти различные роды княжеские. То, что принимает беглых кабардинцев, которые, в общем-то, предают своих и перебегают на сторону российской линии. И то, что вообще введение вот этих судов, оно довольно глупый шаг со стороны политики России. Опять же, все эти действия, которые вот, предпринимала российская власть, только понуждали еще больше переселяться в Турцию. Многих из кабардинцев, то, к чему, в общем-то, Адиль Гирей призывал. То есть, грубо говоря, Измайл Бея как бы поговорил российской власти, что они, по сути, своими действиями помогают повстанцам в их особенно религиозной части. Значит, в августе того же года предпринимает генерал майор Мерев очередную экспедицию в Кабарду, где сжет там пасики, в общем, сады, им, различные пашни. В ответ в сентябре идут ответные действия большого отряда повстанцев под руководством Исламбека Мисостова, которые поступили в Георгиевскую, но были отражены там генералом мейром в общем, такая война постоянно идет весь год. В декабре 1804 года Глазина значит, нападает на соседних песленнейцев, которые укрывали кабардинцев, сжигает там множество аулов, сильно очень там истребляет их и вынуждает пойти на примирение. По замечанию историка Гробовского, 1804 год, в принципе, точнее не историка, а современник, оказался одним из самых тяжелых лет для борьбы России на Кавказе. То есть не столько с целью завоевания каких-то новых земель, а с целью удержания того, что в принципе уже было завоевано. Хотя в тот момент как бы масштабы вот этого действия еще не доходили до, до тех масштабов, которые шли в 30-х, 50-х годах в будущем, но тем не менее факта остается фактом. феврале 1605 года, на следующий год, когда немножко вот притихло эти выступления. Вот Следует отповедь серьезная от Сицианова на записку из Бея, где он в жесткой форме говорит ему о том, что надо понимать более ясно, что является причиной таких восстаний. Не то, что -то он написал ему в записке, а то, что это подстрекательство со стороны турок. В марте 1905 года Глазинап совершил вторую серьезную экспедицию в Кабарду, где э, было сожжено еще до ну, там Немалое количество аулов, там сведений уже меньше по этой экспедиции, к сожалению, известно, что всего 80 аулов за два года было сожжено. Тем не менее, после смерти Цицианова по стенам Российская администрация в 1806 году была вынуждена пойти на замену родовых судов и расправ именно шариатскими судами Меккеме, О окончательно. Что привело к усилению мусульманского духовенства в политике Кабарды, а в том числе еще и Карачае и в Осетии. Верховные князья Кабарды одновременно являлись председателями таких судов, то есть там, они, в общем-то, так легко перемет, переметнулись, там они готовы были председателями тех судов российских, расправ теперь значит, мусульманских судов стали председателями. А известно, что в это время адель, адель гирей успел совершить хадж в Мекку, и по его возврату в 1887 году он умирает во время этой эпидемии чумы, когда она уже шла на спад, но движение сопротивления после этого не заканчивается с его смертью. Такова была история этих двух братьев, объединенных, в принципе, одной идеей независимости, но очень разными методами а, по ее достижению. А, на этом все. Комментируйте, оставляйте лайки, пишите. делитесь с друзьями, готов участвовать в обсуждении. Про Таджукинский сад, естественно, вы понимаете, почему я не написал, потому что он относится к совсем другим таджукинам, скорее всего, из их же рода, но только из, либо сыновья, по, судя по году. 1856 му либо внуки уже, поэтому не относится немножко к теме. Будем продолжать работать, следующий выпуск будет уже про субэрица. Всем пока.